Привет, посетители! Говорят, красота в глазах смотрящего. Знаете ли вы, что внешность – это только один из многих факторов привлекательности? Потому что, вопреки распространенному мнению, красота – это нечто большее, чем просто глубокая кожа. На самом деле, современные психологические исследования фактически утверждают, что существует множество различных форм поведения, отношения и личные качества – это может сделать кого-то более привлекательным. Итак, вот семь проверенных и верных, психологически обоснованные способы, что вы можете мгновенно почувствовать себя более привлекательной. Номер один. Улыбнись им. Исследования показывают, что улыбка – это один из способов полного доказательства. Мы можем мгновенно выглядеть и чувствовать себя более привлекательными, потому что это выражает счастье, интерес и удовольствие от общества другого человека. Когда ты сверкаешь ими с улыбкой, это заставляет их чувствовать себя более непринужденно рядом с вами, и они, скорее всего, ответят взаимностью со своей собственной улыбкой, что снимает большую неловкость и напряжение. Просто будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, хотя так, что это не выглядит фальшивым, вынужденным или фальшивым. Во-вторых, улучшите свою осанку. Еще один эффективный способ повысить свою привлекательность заключается в том, чтобы сидеть прямо и улучшать свою осанку. Почему? Потому что хорошая осанка заставляет вас выглядеть выше, более уверенной в себе и кажущейся более собранным. Это также отлично подходит для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Номер три. Носите одежду, которая заставляет вас чувствовать себя уверенно. Одна из причин, почему люди так заботятся о том, как они выглядят или как они одеты, это потому, что ваша одежда действительно может рассказать людям много о тебе. Даже если вы не особенно стильны или модны, до тех пор, пока ты знаешь, как одеваться таким образом, это вам идет и подчеркивает вашу фигуру, вы мгновенно станете выглядеть умнее, более утонченной и более привлекательной. Ваш личный стиль позволяет людям узнать немного больше о вашей личности. И, конечно, если вы чувствуете себя хорошо из-за того, как вы выглядите, тогда это определенно заставит вас почувствовать и еще более привлекательный. Номер 4. Отпусти пару шуток. Среди всех качеств и черт характера большинство людей склонны искать в романтическом партнере обладающий хорошим чувством юмора, обычно находятся где-то в верхней части их списка. Так что в следующий раз, когда вы увидите кого-то, кто вам нравится, и захотите произвести впечатление, не бойтесь отпустить несколько шуток и блеснуть своим остроумием. Если он приземлится, то вы успешно продемонстрировали другому человеку какая-то и очаровательная, и игривая и веселая. Но даже если этого не произойдет, все равно есть хороший шанс, они все равно будут в восторге от этого. Номер пять. Сделай что-нибудь захватывающее. Может быть, вы состоите в группе или играть на музыкальном инструменте, или писать стихи, или рисовать. Может быть, вы великий певец или танцор, или готовить вкусную еду. Может быть, вы любите путешествовать, заниматься серфингом или ходить в походы. Суть в том, что какими бы ни были ваши конкретные увлечения, до тех пор, пока вы можете показать людям, что это очень весело и тебе это нравится, тогда это мгновенно сделает вас более привлекательной к ним в обязательном порядке. Даже просто желая попробуйте что-нибудь новое и захватывающее, может быть достаточно, чтобы привлечь к нам людей еще больше, потому что это показывает позитивные, уверенные и веселые отношения. Номер 6. Питай свой разум. Похоже на хорошее чувство юмора. Большинство людей влюбляются в чей-то разум так же сильно, как они влюбляются в свою внешность. Иногда даже больше. Так что, если вы хотите сделать себя более привлекательной, попробуйте заняться чем-нибудь вроде чтения книг о науке или философии. Следите за некоторыми современными новостями. Совершенствуйте свои навыки игры в шахматы или изучайте новый язык. Изучение новых вещей сделает вас к тому же он был лучшим собеседником. И номер 7. Люби и принимай себя. Последнее, но, возможно, самое важное. Нет ничего более привлекательного, чем кто-то, кто уверен в своей личности и чувство собственного достоинства. Любовь к себе и самопринятие делает кого-то красивым внутри и снаружи, потому что им не нужно обращаться к другим людям для внешней проверки. Они знают, кто они такие и чего стоят, и они не будут тратить время впустую, пытаясь произвести на вас впечатление, будучи кем-то, кем они не являются, гоняясь за кем-то, кто их не хочет, или меняют то, кем они являются, просто чтобы они нравились тебе больше любовь к себе и уверенность в себе привлекательны. Итак, согласны ли вы с тем, что мы здесь упомянули? Каковы другие способы, с помощью которых вы можете чувствовать себя более привлекательной? Дайте нам знать в комментариях ниже. Не забудьте оставить лайк и поделитесь этим видео с друзьями, кто может найти в этом какое-то понимание. Как всегда, все использованные ссылки приведены в описании. До следующего раза!